И вы знаете условия. Вы знаете же условия, да? Раз кредит берешь, значит, должен отдать. С процентами. Судный процент. И это называется кредит. То есть вам выдают кредит. Вам выдают кредит. Вы пишете заявление, а вам выдают кредит. Ага. То есть вы берете у банка деньги в кредит. Все понятно. Вы же так считаете, да, Ведь Вы же так считаете. Тупоумное наше государство с тупоумным народом внутри. Нет, ребятки, это вы кредитуете банк. Вы даете юридической организации банк заработать деньги на вашем кредите. Непонятно еще, да? Я вам объясняю. В тот момент, когда вы пишете заявление на кредит, вы даете юридической фирме банку взять деньги в цифровом варианте центробанка. Они вам дают банку на разрешение выдавать наличности определенное количество и за это получать денежку. То есть это простая, тупая операция продажи бумаги. И банк на этом зарабатывает. То есть он имеет право социфровки выдать вам наличные бумажки. И за это зарабатывать деньги. Не верите? Бляха-муха, кто из вас взял кредит я вам сейчас расскажу одну маленькую, так, так хочется сказать, так, маленькую интересную притчу. Это называется банковский кредитный счет. Итак, в верхней графе, когда вы получаете на руки распечатку вашего счета, после того, когда вы оформили кредитный залог, может быть. Или нет, вы просто взяли кредит. Допустим, на 500 тысяч. Первая графа появляется у банка. Банк берет на приход. Заметьте, на приход 500 тысяч. То есть вдруг, откуда ни возьмись, у банка появляются деньги. И это приход. Заметьте, не расход. Ведь по идее, раз вы берете у банка деньги, они вам должны это в расход списать, а когда вы будете возвращать, это будет приход. Ну, логично же, да? Не так. Именно в момент, когда вы после написания этого кредитного договора, то есть кредит вы хотите взять, на приход банка приходят деньги с центробанка Разрешение выдать вам размененную наличность. И вот в тот момент, когда вам эту наличность выдали, вот эта сумма записывается в расходы. И конечная сальдо 0 рублей 0 копеек. Все, операция завершена. Как только вы получили деньги от банка, операция завершена. Вы никому и ничего не должны. А знаете, почему не должны? Потому что вы дебилы. Поэтому вы и должны. Они должны вы по одной простой причине, что вы на эти деньги, запуская их какой-то товарно-денежный круг, то есть вы идете, что-то покупаете или еще что-то делаете. Эти деньги в магазинах отданы за пищу, в магазинах отданы за те же машинки, либо отданы за какую-то работу либо еще за что-то, они эти деньги, совершая кругооборот товарно-денежных отношений, вечером, вечером, через месяц или еще когда, но они возвращаются в банк. Инкассация называется. И вот за вот этот кругооборот банк получает мзду. Заработанные деньги, что они запускают эти деньги. И чем больше кредитов они подпишут, тем больше им Центробанк за эту работу заплатит. Понятно, да? То есть это кредитная операция называется кредитование банка. Это вы должны услышать от банка спасибо за кредит. Спасибо, потому что мы на этом будем зарабатывать денежку. Нет же, вы дебилы, что делаете? Вы тратите эти деньги, а потом начинаете из кожи вон лезть, чтобы опять же заработать где-то это деньги, и с процентами вернуть опять на баланс банка, где уже 0 рублей 0 копеек. Эти деньги списаны, все. Они ушли в расход. Они не на балансе. Сальдо нулевое. А вы начинаете возвращать деньги. Куда уходят эти деньги, которые вы возвращаете? Они уходят на какие-то счета непонятные. Циферки. Но эти счета точно не банка. Не банка. Какие-то, не знаю, фирмы, зарегистрированные где-то, куда-то. А теперь я вам сделаю контрольный выстрел. Зарплата. Предприятие. Вы работник. Много еще работников. То есть вы просто-напросто подписали договор с каким-то предприятием на выполнение какой-то работы за какую-то зарплату. Верно? То есть вы делаете какой-то продукт. Ну или услуги вы делаете. Но директор данного предприятия, Согласно своей какой-то там, ну я не знаю, откуда он это взял. Мы же давно уже в свободном планировании на рынке труда, да? Он говорит, ну вот, то есть как как бы по идее он с вами должен торговаться о зарплате, но он не торгуется. Он говорит, вот у нас по штатному расписанию, короче, вот эта вот работа, ну стоит 15 тысяч. Будешь работать? что так раз, так, так на 15 тысяч я проживу месяц, если это, ага, ага. Что-то маловато, но... Согласен. С не работают. То есть начальник вам предложил всего лишь, за 15 тысяч будешь работать? Ты говоришь, буду. А секретарь скажет, за 50 тысяч будешь работать? Ну, плюс там она говорит, ну а если за 50 тысяч буду? Без ениров просто за 50 тысяч. И он делает ведомость зарплатную, секретарша, оклад, 50 тысяч. А ты работяга возле станка за 15. Ты же согласен? И она согласна. Все нормально. А теперь вам задаю вопрос интересный. А вот этот начальник с банком подписывает договор о фонде зарплаты? Ни хера, Ничего он не подписывает и не договаривается. Он просто подает бумажечку такую, когда вам надо выплатить зарплату. То есть своему бухгалтеру говорит, съезди в банк и вот эти денежки сними. Да что вы заорали-то? Это если предприятие что-то делает, тогда у вас есть фонд заработной платы, привязанный к доходу от разницы купли-продажи. А если вы бюджетные? Если вы бюджетные, что тогда? Вы ни хера не производите в этой стране и в этом мире. Вы просто бюджетники. Откуда деньги? ЗИН. Эти деньги вы сами себе назначили. Или там кто-то сверху вам назначил, сказал, вот столько-то будем давать вам каждый месяц на вашу зарплату, чтобы вы делали услуги. И все. Как называется та операция, по которой договора банка с бюджетной организацией нету, а денежки каждый месяц получают. <пофе mosquitoes> Чуете, куда я клоню, да? Все верно. Это называется кредитование. Это, блядь, называется кредитование. Это значит, что вашей организации банк кредитует, дает эти деньги на заработную плату. Вам выдают деньги в качестве зарплаты, потом в качестве налогов там снимается единый социальный налог и потом с физических лиц. А потом проходит месяц. Вы эти деньги потратили? Потратили. А чего же вы не несете себе на работу через месяц с процентами возврата этих денег? Ну что? Приехали, дебилы, а что вы тут делаете, а? Попались? Почему вы по этой кредитной схеме деньги назад не несете? А по кредитной схеме, когда вам выделяются кредитование на одного вас сумму, чтобы купить машину, ведь вы же не забываете, вы этим самым помогаете банку делать кругооборот денег в природе. Вы, покупая машина, машину, этим самым запускаете механизмы, чтобы другие кто-то брали кредиты и что-то строили, и в эту машину нужен бензин, запчасти, те же самые, сука, ГИБДДшники, а, пидры, Извиняюсь, Питер, Питер, чуть-чуть не обозвал ГИБДшниками. Даже они получают деньги на этом. Государство на этом зарабатывает деньги от вашего кругооборота. Вы свой труд, свои мозги, свою жизненную энергию продаете за вот эти самые деньги. И банк на этом зарабатывает. Так какие кредиты да, ребятки? кредитование это операция завершается тогда когда вам выдаются деньги и поэтому так все просто когда человек объявляет себя банкротом банк так свободно говорит ну банкрот так банкрот все ну ну не хочешь ты назад платить ну в принципе операция уже завершена но она тебе не будет говорить что она завершена потому что они свое уже заработали Скажет, ну, дешевт маленький был, выхлоп, так бы мог обратно принести. А давай-ка мы судебных приставов подвяжем, чтобы он с тебя деньги содрал. Мы же ему платить не будем, это он с тебя что выбьет, и с этого мы процент тебе пима дадим. Вот и вы попадаете то Незнание законов не освобождает об их, от их обязанностей, да? законы придумывают люди но подчиняются им быдло потому что можно жить только по поконам человеческим а по законам ты всегда преступник вот так то ребята